В соответствии с пунктом 22 правил подготовки планов информатизации государственных органов и отчетов об их выполнении, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от а 24 мая 2010 года No365, предварительные проекты планов информатизации, заключение Минкомсвязи России на предварительные проекты планов информатизации, включая заключение Минкомсвязи России на мероприятия по информатизации, включенные в предварительные проекты планов информатизации направляются в государственными органами в Министерство финансов Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в составе информации о распределении и обосновании бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период по кодам классификации расходов и бюджетов. На первом этапе планирования предварительный проект плана информатизации не требуется утверждать внутренним приказом ведомства. В каких случаях надо вносить изменения в паспорт территориального размещения технических средств информационных систем? В соответствии с пунктом 8 порядка внесения сведений в реестр территориального размещения технических средств информационных систем, утвержденного приказом Минкомсвязи России, от 7 декабря 2015 года, номер 514, изменение в паспорт территориального размещения технических средств информационных систем выносится в течение одного месяца со дня модернизации или изменения территориального размещения объектов контроля. Мероприятие по информатизации какого типа можно направить на объект учета с текущим статусом «Подготовка к созданию». В соответствии с пунктом 9.1 – Методических рекомендаций по планированию мероприятий по информатизации, а также по подготовке планов информатизации федеральными органами исполнительной власти и органами управления государственными внебюджетными фондами, утвержденных приказами Минкомсвязи России от 31 августа 2016 года номер 420, на объект учета в статусе «Подготовка к созданию» можно направить мероприятие по информатизации типа создания. Направляйте свои вопросы на нашу электронную почту infosobacaceki.ru, которая указана в описании к видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!